Так, Леша, давай одну сначала соберем. Так, давай другую ищи. Картинка. А потом. Ищи картинку, ищи глазками внимательно, ищи. Так да-да-да-да-да-да-да. Надо ну, еще что-то. Где-то еще одна картинка есть. Леша, это не полная. Ой, еще нашел кусочек. Ну давай собирай. Вот, собирай картинку полностью. Так, собрал. Читай, что получилось. Какое слово у нас получилось? Читай. Убери ручки, не бойся. Читай. Кот. Кот. Молодец. Где кот? Покажи пальчиком. Где кот? Вот кот. А кот какой? Кот. Какой кот? Большой. Смотри сюда. Рыжий. Добрый. Кот добрый или злой? Кот добрый или злой? Кот добрый. Потому что он, смотри, улыбается. Кот лежит где? На диване. Молодец. Собирай карточки, давай мне. Ага, еще ищи картинки. Угу. угу. Ну а вот это тебе не поможет Молодец. Так. Собрал картинку. Теперь читай, что же у нас получилось. Какое слово мы собрали? Душа, ручки убирай. Читай, что за слово. Читай. Покажи, где шар? шар. Вот шар. шар. А шар какой? Какой? Шой разноцветный. Да? Молодец А где шар? Шар в небе Это же небо, голубое небо А что еще на небе есть? Посмотри Облака А это что? А это что, Леш? Это? А вот это желтое, что такое? СО Молодец Какого оно цвета? Оно Доброе. желтое. Молодец. О, давай, собирай.